Нажми по порядку на все кнопки от первой до десятой. Молодец, молодец. Пра молодец, очень хорошо. Правильно, правильно, пра правильно, очень хорошо. Поздравляю, ты выиграл. Нажми по порядку на все кнопки от десятой до первой. Правильно. Молодец! Молодец! Очень хорошо! Очень хорошо! Правильно! Правильно! Молодец! Правильно! Очень хорошо! Поздравляю! Ты выиграл!